Дорогие друзья, сегодня мы будем играть в симулятор-стюремщика. Проведем, собственно, обзор на нее. Давайте, погнали. Новая игра. Так, что у нас есть? А? Серийный вариант игры. Отличный баланс, сюжет. Вот здесь сюжет. Наши персонажа возьмем туда. Выберите название. Не символов, окей. Напишем так, моя хата. Нормально. Начало. Так, редактор заключенного. Добро пожаловать, редактор заключенного. здесь ты можешь выбрать внешний вид для своих первых осужденных следующие. редактор заключенного. Так, справа ты найдешь поле для изменения имен, фамилии и Окей. Так, также справа можно настроить характери характеристики тела заключенного. Цвет лица и тень на коже, когда все готово, нажмите ⁇ Подтвердить ⁇ Если ты не хочешь играть заключенные, нажми ⁇ так, рандомизация, а затем ⁇ Подтвердить ⁇ Твои заключенные получат случайные имена, местный вид голоса. Не нужно создавать каждого заключенного вручную. Кнопка случайно позволит рандомизировать внешний вид голоса. И имя всех заключенных одновременно Он не будет перемещать тех, которых ты уже одобрил. Ага. Ты все еще можешь изменить созданного заключенного, нажав на его имя. В списке не забудь нажать кнопку ⁇ Подтвердить ⁇ Когда закончишь настройку заключенного, нажми далее. Улучшение процесса ⁇ Подтвердить ⁇ Так, давайте разметку начнем. И... А так, вроде народа не хочу с этим париться, известно говоря. И Твою душу. Клейм, страдал, фигня. Все Закончить. Сначала редактор банд, В редакторе банды ты выбираешь заключенных, которые введут в каждую из трех банд. или Для каждой банды можно выбрать символ, нажмите на значок и выберите один из двух символов или имя банды. Символов, так, ты можешь добавлять заключенных в каждую банду по своему уступлению минимум три, максимум 5 заключенных на банду. Но по случайности распределить заключенных между остальными бандами и нарисует символ, если... Он не выбран. Хорошо подтвердить да? Можно? Я хочу изменить название иконов. Будут пушки. Это ослы. А это нас будут. И, и и ослы, и... фиг с ним оставим так. Общая рандомизация у нас Все. Пушки, и ослы. И бигарс есть. закончить совет во дворе попробуй прислушаться иногда подзровительный звук может привести тебя к чему-то интересному или кому-то кто-то что-то думал ну запомним этот совет сейчас дождемся загрузки пройдем обучение и будем веселиться так что у нас пошла анимация блин интересно гобинку получить больно кто знает не курите ребята курением летнее курение убивает и крыш громко будто менять у меня там наушника вот так а это в чем же выглядит у тебя как бы Так, добро пожаловать в персон симулятор. Кроме этого, есть возможность столкнуться с шутками, чтобы отслеживать мне так хорошо. Вы поняли, твоя главная задача выполнять данные на задание, Проверить список в дневнике, по умолчанию реагировать на плохое поведение заключенных разговорами или силой. Во время работы, а также отдыхайте с перерывами с заданиями. Хорошо. Большинство ваших действий так оцениваются другими охранниками и заключенными, что влияет на ваш уровень уважения, общий уровень уважения. Нижний, лево... Нижний левый угол экрана состоит из средней величины ваших индивидуальных отношений с заключенными или охранниками. Вы узнаете больше об этой статистике во время игры следующей. В свободное время вы можете играть в менее игры, находить побочные задания на или реагировать на происходящее в игре событий. Господи, мышка слишком чувствительная, сейчас, сейчас, сейчас, минутку аудио, средство управления, так, чувствительность мыши. Ну-ка, блин, чуть-чуть еще добавим, Это этот думаю, во, нормально, мы можем туда, не, мы не можем туда, Привет, ты должно быть новенький оханик? Нет, блин, старенький. Я Ричард, приятно познакомиться. Привет, рестор. Хочешь о чем-то спросить, пока мы не пошли к начальнику фирмы? Он хочет переговорить с тобой до начала смеда. Нет, вообще классная анимация. Ну давай, может быть, еще. Все... Ну ладно, основную информацию тебе вряд ли сообщить начальник. Пока что расскажу тебе о уважении. Так, ты можешь сорбатывать репутацию среди заключенных и охранников. Все зависит от твоих действий. Так, если ты хорошо выполняешь свою работу, поддерживаешь порядок, перехватываешь контрабанды и помогаешь охранникам, они будут довольны. Что касается заключенных, они будут не слишком рады. Если ты хочешь ссориться с Жиками, иногда, только иногда, можно делать вид, что не замечаешь нарушений и они это оценят по крайней мере старайся не не лупить их по любому поводу так ты что так ты что же Советуешь мне пропускать на нарушение не так громко я сказал иногда и речь идет только о небольших нарушениях и естественно Следи, чтобы другой охранник тебя не заметил, иначе будут проблемы, окей. Так, а зачем нужно это уважение? Чтобы не было проблем. Если ты заслужил все это уважение, у вас установятся более дружелюбные отношения. И кто знает, возможно это спасет тебя в момент опасности. А если кто-то тебя не любит, то попробует превратить твою жизнь в кошмар, понятно? Такое тоже бывает. В этом случае Z, наверное, снова поднимут. Ну, что касается то может потерять работу или тебе урежут зарплату, окей. В общем, советую тебе соблюдать баланс или выслуживаться перед обеими сторонами, хотя это каждый невозможно. А, есть еще вопросы? Давай, пусть расскажет, о чем вс, полиция. Ну тут. Как в любой тюрьме опасно, если не соблюдать осторожность, пипец интересная информация. Вроде бы все нормально, и тут зэк пыряет тебя, тебя заточкой, заточенной ложкой. Так впрочем, приятные моменты тоже есть. У нас есть отличная команда для от... комната для отдыха, где можно потусить, выпить кофе или поиграть в дарт. В дарт. Ух ты! А ты слышал о последнем бунте? Нет, я не слышал. Oh, давай расскажи. Несколько месяцев назад у нас был большой бунт. Лени как-то открыл камеру и пытался захватить тюрьму. Фига, он ну, умный. И это прямо на следующий день покинулся выхода нового ханик. Можно подумать, что парню не повезло, только вышел на работу и тут такое. Но на самом деле мне не повезло, так печально. Этот парень выступил как целая армия. Такой Джон Уик. Ну знаешь, герой-боевик. У него еще вроде... Убили кота. Он практически в одиночку подавил бунт. А через несколько дней случился блокаут, и он снова со всеми разобрался. Классный был парень. А честно получилось. Вот, он у нас больше не работает. Случились какие-то разобрались с начальством думаю и жители. Он Еще вопросы? Нет, спасибо, пойдем. Да не Камин хватит. Хрен. Пошли. Ах да, еще кое-что. Если за... запутаешь, используй карту, чтобы открыть а карту... карту... Так, я надеюсь, ты забрал, забрал базовую поддержку из шкафчика, чтобы надеть его. Используйте колесик мышки или кнопку 1.7. Готов идти за мной. О, нормально. Ладно, в каем Нет, а что на этот, вот? а это что? Извините движение, надо убрать. Меня напрягает а что вот качатель. Но фиг Уважение. Так, сорок-сорок, так, отпустим. Наличок опытный стол. Давайте используем, придем к нему. Ваш 10 долларов. Ты начальник. Добрый день. Нет, не Вот а. не ты, наверное, новый охранник. Я Кейн твой новый начальник. Приятно познакомиться, нет, не приятно. Как самочувствие? Нервничаешь. Нет, радует. Нет, все, окей, все. Ну, давайте, как раз, какой... Не волнуйся, в первый день ничего ужасного произойти не должно. Ну, я так думаю. Просто не показываем свои страники, они не его чуют. Ага, мне тут другое рассказывали, что он был в первый день. Итак, к делу. Вот твои обязательства на сегодня, они занесли на свой журнал, если я не ошибаюсь, его можно открыть кнопкой уже и в нем ты прочитаешь, что нужно сделать. Я... я отмечу на карте, куда нужно пойти в первую очередь. Хорошо, спасибо. После выполнения в каждой задания у тебя будет свободное время, можно будет передохнуть, побродить по тюрьме или просто расслабиться. У нас хорошая комната для отдыха и там есть кофе и игры. Когда ты кончишь с работой, Отправляйся в переговорную и учитайся в землю для нас, окей. Вот, кажется, все вопросы, все понятно. Где здесь туалет, когда, когда здесь платят от все Чуть-таки предпочерединись, что здесь, если меня ранее забил. Действуй Отлично, можешь идти, удачи, спасибо. Вот, задача первая. Ну, давайте глянем. Так, брифинг. Наверка, откройте камеру, чтобы заключенные могли выйти на утреннюю перекличку. Не забудьте использовать. Воспользоваться счет, если заключенный не выйдет на перекличку. его выйти, если это не поможет, доставьте его. Окей. Так, к этому поняли. Как Отвертите. Так, если нет, что никто. А это еще Чика. Да? А это еще Чика. Давайте откроем дверь. Что нас покажем все? Кто мы? Нет, мы это. А вот мы. Тут понял -то. Давайте побежим. Ты можешь купить еду, если она тебе нужна. Еда увеличивает твой запас, очков здоровья, подойти к автомату и выберите что-нибудь. Окей, спасибо. Выберите нужный поток по умолчанию, или на кнопку машины. Перекупите количество. Так, и подтвердите покупку. Так, чтобы ему другой еду и сколько окей, поняли. Не тупые. Ладно. Такое бывает. Слишком мало энергии. Ага, вон у нас тоненького. Здесь всего лишь 80. Это довольно, блин, мало и неприятно. Энергии восемьдесят так окей. Здорово. Таквая первая задача проверить наличие заключенных водителей, которые находится слева от входа и с помощью рычага против камеры по умолчанию телещика. Затем выберите счетчик по умолчанию киота. Подойдите каждому заключенному и отметьте его по умолчанию плента. Хорошо, когда заключенные не... давайте на перекличке, подойдите к ним и поговорите с ним по умолчанию не чтобы выйти причину такого поведения. Так. Реагируйте, когда напишёные ведут себя неправильно. Используйте один из инструментов. принуждения выберите оружие. Используйте ну, минуту, но в общем не все понял. Так, давайте откроем. Что О, подойти к каждому. Ой, это что мне нужно делать? Так. Да. Агрессивные, наверное. А с тобой не будем говорить, ты агрессивно. Так, а ты стал? встал? На перекличке ты должен стоять перед камерой. Почему? Я здесь никуда не убегу. Не убегал. Почему вся эта перекличка, а? Вы почету. Не я уже тебя выправил, но ты тоже не следует. Что за чушь? Ты что не можешь, просто поры. Проверить меня здесь, в твоей камере. я никуда не убегал. Спортсинг. Да. Петличка помогает нам удерживать порядок. Да, точно, как насчет этих счетчиков? Ты не можешь засчитать до 10 в уме. Ты остаться в до конца дня, что ли? Ну конечно, у нас аргументов больше нет, Ты мне угрожающий иду. События драк, когда тут же правила, так, накажи виновного, накажи. Например, например кого-то начали драку или напал на нас. Но сначала нужно успокоить его дубинкой или электрошокером. Иногда достаточно просто разговоров, но в большинстве случаев нет. Так. Выберите рацию по умолчанию и подойдите к агрессивному используя рацию по мошеннику. Выберите одно из дискуссий. может получить штрафной маркет, а головой этот персонаж не может быть ответом. Никакому другому наказанию в тот день. Все хорошо, следующее. Если вы выбрали наказание прибывание в карцере, то в... В конце выполнения ожидания поговорить с неопределёнными заключенными отведи его подмеченную одиночную камеру за тем, как придёт, подведёшься. Вдруг придётся, что ли, я не понял. А, вот, игрушки. События травмированные заключённые, иногда заключённые могут получить тяжелую травму из-за в результате драки или от одаронежа в этом случае следует вопрос, когда обратиться в помощь. Возьмите рацию по умолчанию, подойдите к пострадавшему все Понимаете, как в случае, случаях раненого запрещенного может быть кровотечение или помощь будет оказана в но он может умереть так впервые. О погибшим запрещенным необходимо сообщить, как раненым его тело будет привезено в морг. Не позволять слишком многим людям умереть слишком короткое время, так когда иконка вот появляется на но это означает, что он просто потерялся с нами. Тут некоторое время он станет самым окей. Okay. Так, там легко. Там И А я нужно На Начало дня уже дохнуть. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, тебя мы отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. Тебя отметили. А ты ч сидишь? О, кобой мара. И ты время переклички. О, Ш, тихо. Не нужно сосредоточиться! Да ладно. Я тут создаю шедевр, выбираю оптимальное место для, для него на стене. Продолжишь после переклички О, пошли. Нет, нет, нельзя For отвлекать! Продолжить никаких засяханий, рунды типа переклички. Нашелся, блин, тоже художник или нет творения. Ладно, можно остаться здесь. Уважение получу, пока никто не видит. Давай, тебя мы отмечаем. Все стоят, никто не берется, если никого нету. А почему там никого нету? Он что свалил? И этого скоро увидели? Ага, еще один. Еще один. Еще один, окей. И еще один. Все. Да, так. Свободное время, так. Теперь что в свободное времени с его помощью можешь играть в мини-игры, так. Ага. Когда ты замечаешь, у кого-то своих создак ты означаешь, что у него есть задание для тебя. Выполни дополнительные задания, ты можешь зарабатывать деньги и завивать доложение группы следующих другие. Так же, как кулаки или облако связанных с заданием, которые ты должен выполнить. Побить кого-то персонаж с целком поговорить. Mm. Mm. Ты вот, и найдешь дополнительную информацию в обращении в умолчании умолчанию то есть значок вывал ну, из своего персонажа, своего персонажа защищает, что ты выполнил задание, которое тебе было давно. Ты можешь повторить, поговорить с начальником о вознапреждении какие то да. Ты можешь пропустить первую взаимодействию с одной из фильмек. Ага, все окей. Давайте посмотрим, что у нас поставим. Так, свободное время. Окей. Что-нибудь у нас есть? Здесь кто-нибудь каким-нибудь восписательным заком допустим. <звы> а почему бы и нет, Ничего, серьезно никто не хочет? <звы> что, никого нет по Пошли вон, белять Понял, понял, не бухуй. Понял, понял, не бухуй. Не буклутер там. Уча спите. И не сексуально. Блин, почему двери автоматом не открываются? Вот это вот напрягает. Здесь нормальные игрики. Двери автоматом открываются. И здесь нет пробела. Нараз у нас здесь посидим. Да, пропусти перерыв, пожалуй. А почему? Почему тюремная охрана у меня 38 уважения? Заключено 39. Интересно, подождать. Стоит? Если тебе... Есть тебя есть что. Вот займись своим делом. В комнате вот ага, понял. Поговорить с ним дальше нельзя. Какой-то Так, Проверка посылок. Пройдите в комнату. Для досмотра, откройте посылки и проверяй содержимое, если найдешь контрабанду, контекстуя, закрывай. Проверенные посылки вкладывай, и вкладывай их на вторую пол. Все окей, мне то куда бежать надо, мне сюда нужно бежать, ясеньки. А, ну все примерно я понял. Примерно понял, ну не сказал бы, что точно. Ну хорошо, что здесь есть для таких, как я, подсказки. Так, уйдет сюда. Контрабанда. Контрабанда. Задача подморка посылок. Во время этой задачи необходимо посмотреть содержание посылок. Подписительно посылки и возьмите посылку. По умолчанию, не затем положите, ее на стол. По умолчанию, я понял. Три посылочки. Для начала посмотрите, снимите крышку. Ага, я понял выберите элемент, помолчить я проведите его мышью по умолчанию ЛКМ. Откройте так пакет по умолчанию. Трахая кнопку мыши так, чтобы заглянуть внутрь. Когда ты что-то найдешь, проверь это по умолчанию ЛКМ. Когда ты закончишь, понести удержанные элементы обратно в пакет. Окей, так. Когда найдешь контрабанду, конфистуй ее от или возьми себе, ты можешь. Сказаться тайна продать, это по-моему, по-другому. Окей, это. Положу проверенную посылку на другую. На другую полку. Не пытайся обмануть, убирая так непроверенные пакеты. Все хорошо. Так. О, шампунь. У тебя твой по. Это шампунь -то? Или что это? И давайте другую группы просмотрим. Чё это? Кому блин, там так много души надо? Серьезно, будто часто так мотит, что ли? Ладно, окей. Но в третьей же что-то будет по-любому. Да ну, ничего. Окей. О! Гарета! газичок Я оставить жить взять, Р Обезопасить. Косичок нашли, пацаны. Кто косичок решил кормить. Ясно вам, да? Давайте хватит раз про прочеркаем. Чё, этот козун сырники будут открывать? Больше ничего не будет открывать? Что -то -то. На одно, окей. Что -то таблетки. Что за таблетки Разве передача таблеток разрушена? Разрешена? Мне немного напрягает. А вдруг это наркотические таблетки? Вдруг они потом будут кайфарик, кайфарика не станут. Так, проверим на песню. Если не положим, проверим это все. Так. Давайте там выйдем все. они все на одну книжку что ли подсели я не пойму но быть же такого не может шампунька ладно шампунька ничего нету Короче, чем еще есть Здесь еще свободное время. Так, не нравится, я не хочу на улице. Давайте подождем. Пропустим еще один перерыв. А в следующем выпуске уже нормально. Не будем пропускать Так, что это задание. мастерской. Отведите выбранных заключенных в мастерскую, раздайте им инструменты и следите за их работой, следите, чтобы они хорошо себя вели. Все понятно, короче. Так, это нам куда? Это нам. Все понятно, oh, Что хотят? Где от меня? Просто. Вот так. Похоже он хилой, блин, для охранника должен быть побыстрее, сколько бы так, скороче. Чтобы на терпеть, сначала с помощью счетчика выберите переключенных для работы, Указа... указанные люди выстроятся в очередь. Все хорошо так да. соберешь максимальное количество людей твои для работы, выбери команду за мной, по умолчанию так. А, вс, понятно. Так, я тупой. Я на них не забил. Давайте. Читалочка. Ты пошли. Так, ты вроде спокойно идешь. Ты пошли тоже. Что-то не все агрессивно, что они не нравится. как ты спишь. Так, ты на толчке, на параше. Тоже на параше. Давайте то спокойнее возьмем. 4. Пать нужно было опять до Все, пойдемте. За мной. Так, идем, идем. Идем гусятки строим. Ушли. Идем, идем, строим гусиным шагом. Идим за ними. Пил бы Баночка баночку холодного пива. Может you мне не угрожает, да? Убил бы он, блин, за баночку холодного пива. Да я бы тоже бы именно так на Пойдемте купил. в мастерскую. Пацаны, залетайте. Да. Перейдите к шкафчику справа, отходу возьмите инструменты по своему выбору, где и подойдите к каждому... осужденному, чтобы вручить ему рабочий инструмент. Отдача его, понятно так. Убедитесь, что все работают так. Если кто-то отделяет, поставьте его на место. Делайте ему замечание или применив прямое принуждение. Окей, так. Осужденные, так, вы должны работать минимальное количество времени. Но чем дольше они работают, тем больше денег зарабатывает тюрьма, понятно. Так, а где я сейчас с что ты пинтуешь? Так собираемся. Но мятал, рыкету. У нас тих стропота. А теперь мы дадим молоток. Вот так. Блин, как прикольно разговаривают, так только на все приедем. Ну давай. Набильные тебя доделки. Придется, тебя никто не спрашивал, братан. Так. Кайничный да, ключ. Оттверстку тебе дойдет. Его сойдет. Живее, живее. У нас есть работа, по крайней мере. Будет летать быстрее. Понятно. Говно будет летать быстрее, ладно. Обидно. О, это тебе пику, что ли, точно Так, давайте возьмем дубинку. Правда, в этот случай. Погол сегодня разгреть. Давай тебя разгреем. Ты мне не нравишься, Артур. Вот тучки собирают Где все остальные? тебе такие то чные мой ой полирует ты куда и э? стоять ещё э. Ещё э. офигел что ли жать не лишил. ты еще драться будешь дала маката офигел совсем. Бежать, не oh, come on. Да. Ты не работаешь? Почему не работаешь? Потому что я хочу отдохнуть. Ты не можешь сейчас туда возвращаться к работе. Ради всего святого я хочу отдохнуть. Я сказал, нет. И так ты работаешь на полный день. Хую такую работу, так? И я оставил правильно. Так... Заткнись. Влиять. Это мой О, последний подпишений. Ладно, я спокоен после этого для тебя отдохнувшим. А я уставшим. Когда время работы будет достигнуто, то можешь вызвать идеальный сбор. Выбрав команду, все понятно. Так, кто никто сбежать больше не решит. Я же мог сказать, полицейский, нет, я сам в Теремщиках. Руботы душу несчастный. Так, здесь все нормально. Ага, у нас прям их минимум где. А зачем нам деньги в метр приносить? Понимаете, они в процент нам будут? Я случайно, блин. Ладно. Так, теперь будут чешутся. А чего они у тебя чешутся? На, подавись. У тебе подавлись, Катина. Радуйтесь, что я день пораньше закончил. О, хоть радостный один, хоть кто-то хороший. А, ага. Видите, у нас всех обыщем. Мне тут не нравятся. А это уж те, а баварская колбаска? Как у нас лопата. А сегодня мы закончили и что нет, под нам подавись. Я тебя в кашу плыл, но запомню это. Да? Я тебя запомнил. А да, инструменты на сегодня точно. Наконец-то, ё-моё. Так, давайте инструмент положим на место. Собрав инструменты, не забудьте опускать всех. Ага, понял. На видишь, так, понял. Так, в этом я понял уже. Давайте проверим на задний спуск. Да, Ага, мы вот они оглядываются, появились. Но мэтр Я слышу, А. а как туда попасть? Подожди, я забудился. А, там туда. Почему? Когда я иду в блоки, у меня кончается энергия. Давайте, заходите, заходите. Трое, логичный, пятый. Или, точнее, не бесишь. А меня окружают одни идиоты, как я тебя понимаю иди вставляешь, вот как я тебя понимаю, мне такие, как ты тогда заскнись теперь Конечно, да, после того как вы выполнили все запланирование действий или разобрались так с непроявительными, а постоянно сооткраняйтесь в комнату для инфультажа, чтобы закончить день Ура! Ура, зарплата, зарплата, зарплата уйди. Окей, hmm. okay. а где спорт? А, вот он. Нет, не могу. Я так понимаю, что ты все уже сегодня сделал. Да. О, второй уровень. Уважение охранников, уважение минус, так, резюмота 20%. Воздух заключенных прошло. Из заключенных один, так, задать заключенных четыре, так, требуемого оборудования, Ладно, всем спасибо за просмотр. Продолжим вам следующей серии. Буду благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо и пока!